Ребят, привет! С вами программист Андрей Панферов. Сейчас записываю видео для своего друга Саши, где я покажу, как любому человеку легко зарабатывать в интернете. Просто он попадал на лохотрон и уже никому не верит. Да, сейчас в интернете есть люди, которые продвигают откровенный лохотрон. Но судить всех по одному гнилому яблоку не стоит, потому что есть рабочие варианты для заработка. Сейчас я покажу один из них. Он вам тоже поможет. Погнали! Саня, привет! Вот нашел минутку записать видео для тебя. Сейчас покажу обещанный метод, называется он Кэш". По сути своей это онлайн программа, которая просматривает видеоролики на автопилоте, при этом ее не надо скачивать, работает она сразу из интернета. Вот их сайт, здесь все подробно расписано. Здесь мы можем арендовать данную программу и собственно зарабатывать деньги. Есть три версии для аренды. Минимальная, стандарт и максимальная. Первая приносит 6 рублей в день, а вторая примерно 10 тысяч рублей в день. И третья от 22 тысяч рублей в день. Если тебя смущает, что аренда программы платная и платить надо каждый месяц, то не переживай, аренда окупается за пару часов работы программы. А продавать рабочую программу они не будут, им выгоднее давать в аренду. Ты знаешь, на самом деле вокруг полно тех, кто обещает тебе сотни тысяч рублей с воздуха, лишь бы обмануть тебя на 150-200 рублей, и твой опыт это доказал. Поэтому сейчас я расскажу, как мы работаем, чтобы ты понимал, что здесь такого не случится. Программа VideoCash создана для продвижения видеорекламодателей и для автозаработка на их просмотре. Программа с помощью твоего устройства просматривает сотни видео в минуту, при этом не нагружая само устройство. В базе программы более 6 миллионов видеороликов рекламодателей, которые они продвигают в интернете, поэтому заработка здесь хватит на всех. Вывод средств здесь мгновенный и проводится на популярные интернет-кошельки и банковские карты. Это я еще тебе покажу. В отличие от всяких подделок, эта программа на 100% работает, так что можешь не переживать по этому поводу. Теперь я покажу, как ей пользоваться. Тебе немного повезло, что сейчас у них акция, и аренда минимальной версии стоит всего 310 рублей, средний 520 рублей, а максимальный 1400 рублей. Так, первым делом определяемся с версией. Я буду брать максимальную, и тебе советую, потому что она приносит гораздо больше денег, ведь к доходу 6000 в день очень быстро привыкаешь. Перейти с минимальной на максимальную, к сожалению, нельзя, потому что скрипт закрепляется за твоим устройством, будь то телефон или персональный компьютер. Смотри сам, конечно, выбирай то, что подходит тебе. Само собой, я беру максимальную, поставлю ее на новый ноутбук. Переходим на оплату. Буду оплачивать картой. Здесь выбираем карту и нажимаем «Продолжить». Так, теперь вводим данные нашей карты. Номер карты, имя, срок действия и цифры с обратной стороны карты. И нажимаем «Оплатить». Так, теперь мне на телефон должен прийти код подтверждения оплаты. Сейчас найду телефон. Вот пришел код, вводим. 0042.04 и жмем «Подтвердить». Отлично, оплата прошла. Жмем «Вернуться на сайт» и нажимаем «Получить заказ». Так вот отлично, скрипт успешно арендован, версия максимальная. Здесь удобно, что ничего скачивать не надо, все работает в онлайне. Это страничка для входа в твою арендованную программу. Вот эта ссылка, можешь просто сохранить ее в текстовый файл, чтобы не потерять. Теперь жмем перейти в арендованный скрипт. Так, идет загрузка параметров. Ждем немного. Вот мы попали в наш скрипт, на балансе пока ноль. А вот видео, которое скрипт просматривает на автомате. Их тут просто огромное количество, и они постоянно обновляются. Так, поднимаемся выше и жмем «Запустить скрипт». Отлично, сеанс запущен. Вот и вся работа, Саш. Видишь, просмотры пошли, заработок тоже. По сути, весь процесс запускается несколькими нажатиями. И еще один момент. Скрипт нужно запускать всего один раз в день. За этот сеанс он запустит просмотры, а ты можешь заниматься своими делами. Остается только снимать прибыль. Во время работы не перезагружаем страничку, чтобы процесс не начинался сначала. Запуск сеанса длится от 5 до 15 минут. Просмотры запущены, деньги поступают. Сейчас остается откинуться на спинку кресла и наблюдать за увеличением баланса. Сейчас ждем, пока закончится процесс заработка и выведем деньги. А чтобы не тратить время, я поставлю запись на паузу и пойду выпью чашечку капучино. Итак, осталось всего несколько секунд, и нас сразу перебросит на вывод заработанных средств. Вот наш заработок составил 25 520 рублей. Здесь вывод сразу на интернет-кошелек или банковскую карту. Подходят любые карты. Ввожу номер карты без пробелов и жму «Вывести средства». Так, ждем, идет обработка заявки. Отлично, деньги отправлены. Теперь давайте перейдем в мой онлайн-банк. Так, я ввожу пароли для входа. И нажимаю «Войти». Вот мы зашли в мой кабинет, а вот и поступление денег на баланс. Вот пришла вся сумма, мгновенно и без комиссии. А вот выводы, которые я заказывал ранее. Суммы разные, бывает больше, бывает меньше, но все равно деньги очень хорошие. Теперь, чтобы обратно вернуться на платформу, жмем «Вернуться на сайт». Вот мы обратно в панели управления. На следующий день точно так же запускаем и радуемся. Вот, дружище, это и есть мой небольшой секрет заработка в интернете. Здесь и деньги хорошие, и все на автомате. Был рад помочь, отпишись по результату. Кстати, другие ребята, кто смотрит это видео, я его выложу на пару дней в интернет. Просто повторяйте за мной, и вы тоже сможете заработать. Удачи!